Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Рыбный Супик и сегодня мы будем записывать видео с подписчиками, да Ну и какие-то там ютуберы имеются, да, енотик, дедшотик и так далее В общем, объясню правила Так, это фиша из будущего, который монтирует это видео Пересмотрев материал, я понял, что не очень объяснил правила и поэтому сделаю это по-новому как вы поняли по названию видео, сегодня мы будем играть в русскую рулетку. У нас будет два основных раунда, где все пять участников стоят около стены по порядку. Как только я от них отворачиваюсь, они начинают перемешиваться в рандомном порядке. То есть кто стоял первый, может стать в конец, а кто в середине, может стать в начало, ну и так далее. После того, как они перемешались, я называю рандомное число от 1 до 5, и человек, который стоял под номером, выбывает. Итак, пока не останется один человек. После этого человек проходит в полуфинал. А мы играем еще один раунд, чтобы остался также один человек. финал проходит два человека, я даю им время договориться, кто будет где стоять. После этого я говорю рандомное число от 1 до двух, И кто стоял, например, под номером 2, выбывает, а кто остался, получает 50 голды. Удачного просмотра и не забудь поставить лайк. Так, алло, пацаны, поздоровайтесь. Привет, привет. Да, мое тоже почтение. Короче, давайте... Начнем. Так, готовы? Давай. Да, конечно. Давайте. Давайте. Я отворачиваюсь, а вы начинаете перемешиваться. Пустите меня. Я сейчас вылечу. Так, готовы? У нас мало времени осталось. Не-не-не, давайте. Я отвернулся и говорю цифру 3. Минус 1. ну что? Минус один. Так, вставай в сторонку куда-нибудь. Вон туда, чтобы не мешаться. И теперь 4 человека. Давайте я снова отворачиваюсь. Перемешивайтесь. Да стойте. Стойте, стойте, дайте я сюда. Так, ну что, вы готовы? Ну что вы делаете, алло? 30 секунд. Готовы. Ладно, давайте. Вс, давайте. Первый. Домой. Минус нет Да, вас теперь трое И походу мы сейчас перезайдем на сервис И тогда уже только начнем Так, запомнили кто остался? Да Ну все, сейчас мы перезапускаемся И начинаем заново Так, друзья, короче, продолжаем Давайте вставайте в линию Я отворачиваюсь от вас Вот у вас проигравший в этом раунде Так, перемешивайтесь нет, я тут стою. Пошел нафиг. Да Я тут стою. Пошел нафиг. Пошел вон отсюда. Давайте. А енот просто стоит. Нормально. Так, ну что, вы готовы? Да, да, да. да. И да. третий. Да, мой мой. Минус енотик. Достоялся, Остается двое. Остается у вас двое. Ну что, давайте. Отворачиваюсь, перемешивайтесь, как хотите. Да, давайте так. Это давай на наперемешку давать 5 секунд. Давай, раз, долго получается. два, три, четыре, пять. Второй. Да, я... Минус капчи, и... и побеждает у нас ты кто? Можно дед Можно? Капчи, дед, капчи, капчи дед в кедах побеждает, и он проходит в полуфинал. Короче, давай, давайте а, теперь куфиш, вставайте. Там, ха, по -любому. <laughs> Конечно, ВХ. А так, хоп. давайте, вставайте теперь все в пятером. Дед в кедах проходит в полуфинал. Дед, И он о, уже близится к твоей голдишке. Так, давайте, оставайтесь себе пятером. Так, все, давай. Overnight. Я отворачиваюсь, 5 секунд пошли. Раз, два, три, четыре, пять. Второй. Минус дедшот. Дед минус, минус дед. Так, остается у вас 4. Давайте. Отворачиваюсь. Раз, два, три, 45 у меня скоро убьете 3 о да остается вас уже трое давайте я снова отворачиваюсь раз 2 3 4 5 1 минус енотик сейчас опять в детке так выиграет и все так давайте Э, Раз, два, да. три, четыре, пять. Второй. О, да. Так, Капчу побеждает. Так, сейчас, в общем, встаете только вдвоем. Дед в кедах и капча. И сейчас будет решающий раунд, кому достанется голда. Даю вам 15 секунд, чтобы вы распределились. Давай, давай. А что ты на нас И... падаешь? А? Я-то И... сейчас отвернусь. Давайте. Раз. Ну, Я палец за время. деда в кедах. Давайте. За кого... На кого ставите ставки? Капчу, Я за деда капчу. в кедах. На капчу. Капчу. Капчу. Капчу, капчу. Ставки приняты. Русская рулетка начинается. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11, а так долго? 12 12 14 я даю вам на раздумие время так все замерли И я говорю знаете какое число знаете Нет. Нет, давай, вот. давай. а интрижка интриж 13 2 Дед, Дед в Кедах проигрывает. Вижу, И побеждает у нас Капчи. И он а э, выигрывает 50 голды. Домой. А можно мне чудопак? А, чудопак. Я не хочу чудопак, дайте чудопак. В общем, друзья, Это было, было такое видео. Домой. Русская рулеточка в блокпосте Мобали. Подписывайтесь. Тупо... Подписывайтесь на пацанок, потому что там кто-то вроде тоже снимает. Вот. Да, Будет да. еще... Да, Если вам понравится, мы снимем еще такую рубрику. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр, всем пока.